Ты приходи ко мне, почаще буду любить тебя Я слаще лишь для тебя одной Все звезды я тебе говорю Серьезно буду тебе дарить Цветочки только роди ты мне Сыночка милая говорю Серьезно я тебе подарю Все звезды ты у меня проси что хочешь, только тебя люблю И точка в жизни я не встречал Милее я тебе подарю Аллею переверну весь мир Иначе только лишь подари Мне счастье, мир мы построим свой Красивый будешь ты у меня Счастливой не было в жизни так Прикольно мне от любви совсем Не больно, знаю, что счастье есть И рядом построю домик нам Я с садом, ты приходи ко мне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 Серьезно, Ты у меня проси Что хочешь, все для тебя найду И ночью только навечно будь Со мною все для тебя одной Не скрою, я тебе подарю Колечко только ты подари Сердечко все для тебя всегда Достану, буду любить твои Изъяны, свадьбу сыграем мы С тобою будешь моею ты Женою буду с тобой всегда Я рядом вырублю, я любого гада буду с тобой всегда мы вместе, пусть под ногами мир Хоть треснет свадьба, сыграем мы С тобою будешь моей, ты женою Ты приходи ко мне, почаще буду любить тебя Я слаще лишь для тебя одной Все звезды я тебе говорю Серьезно, все будет, только дай неволю, волю, я для тебя весь мир Открою, будем с тобой летать По странам солнце я для тебя достану Будем мы жить с тобой, как в сказке мир Подари мне ласку, я за тебя сверну Все горы и все вокруг решу Я споры буду твоей всегда Спиною, кто бы что ни сказал Прикрою, я на куски порву Любого только сказала «да» Мне снова буду тебя любить Безмерно не отпущу тебя Бесследно ты ведь моя навек Богиня, будешь ты как в раю Любима, ты приходи ко мне Почаще буду любить тебя Я слаще лишь для тебя одной Все звезды я тебе говорю Серьезно, ты навсегда моя И точка после сыночка жду И дочку будет у нас семья Счастливой будешь ты навсегда Любимой буду я вас беречь Как кока буду за вас стоять Я волком, вы для меня одни На свете буду я дорожить Всем этим вы же моя семья и точка будет у нас одна, цепочка будут у нас расти, Сын с дочкой будем счастливыми, мы точно, я говорю тебе, Серьезно достану да, для тебя, я звезды, солнце, я для тебя, Достану только, любимые, мои, изъяны. ты приходи ко мне. Почаще буду любить тебя Я слаще лишь для тебя одной Все звезды я тебе говорю Серьезно, милая, не прошу Я много, все, что выше сказал У Бога буду тебя любить И верить только открой мне со сердце двери Милая, говорю, серьезно, замужем ты за мной Надежно вы для меня одни На свете буду я дорожить Всем этим искренне вас люблю На вечную жизнь свою Свою проживем, беспечно буду я дорожить тобою и от всех без тебя укрою вы для меня весь мир открыли Бога, благодарю, отныне вечно и навсегда. Мы рядом с вами, любовь моя, я связан.